Всем привет, вы на И сегодня снимаю третью часть сериала "Золушка". Давайте начинать. Я никогда не пойду на бал. <свят> пойду, что люберусь. Никогда мне не быть такой милый и красивый. Господи! <свят> Кто это дома у меня? Ой. Иди сюда, дитя мое. Добрый день, дитя. Ой, дитя. Извините, добрый день, мам. Не говори так, моя дорогая. А можно я спрошу, как бы вы кто? Ты разве не помнишь свою фею крестную? Видно, совсем забыла. Но феи же не бывает. А вот и все бывает. Надо только в это поверить. Ой, ты же опаздываешь на бал. Что ж ты не разоделась красиво? Хотя тебе наряды не нужны, ты и так красиво. Большое спасибо. Я это как бы сама знаю, но мне все говорят, что я ужасна. Ну, я не пойду на бал. Что за чепуха? Всех девиц сказали явиться во дворец. Но я... я не могу, мне запретили. Немножко маскировки, и ты будешь выглядеть идеально. Сейчас я обращу так, чтобы у тебя была карета. И раз, два, три! И вправду чудеса сбываются. Конечно, если ты, конечно, фея. Ну вот, твоя карета подана. О нет, подожди. Мы забыли еще одну деталь. Да, я сама знаю. Мне кажется, подойдет лучше розовый. Розовый? Не знаю. Ну хорошо тебе осталось сделать коней, которые бы тебя повезли. А коней? Одного достаточно. Правда, дорогая? Ну, конечно, но я не уверена. Точнее, тебе нужна ну, как мини-прислуга. Ну, конечно, можно. И раз, два, три... Боля. Добрый день! Что вы будете делать? Я буду вести вашу карету. Да? Вот, да, посмотрите. О, благодарю. И, конечно, нужен лакей. Простите, я не понимаю. Ну, тот, то будет можно сказать тебя как обслуживать. О, не надо, ну, мне и так нравится. Нет-нет, дорогая, сейчас тебе все сделаю. И раз, два, три. Чу. Ну что? Вы удивительны, спасибо. Добрый день, мадам, я вам готова служить. О, спасибо, Ой, милашка вы такая. Хм. О, Боже правый, как же ты поедешь без одежды. А, спасибо! Так, смотря по твоему размеру, хм, ты такая худенькая. Так, ладно, превращу тебе самый нормальный костюм. Конечно, он очень скромен, но ведь главное не одежда, а какой сам человек. И раз, два, три! Ах, какой чудесный наряд! Да, ты выглядишь прекрасным. И вправду я прекрасным. Где еще туфли кристалли сзади. А, а, ну да, да. Туфли тоже прекрасны. Теперь, а, посмотри на часы, быстрее в карету. Но хочу тебя предупредить, чары развеются к 12 часам ночи. Так что успей, быстрее найди принца. Ладно, удачи тебе, моя дорогая. Спасибо, спасибо. Я так счастлива, я, я никогда не ездила на каретах. Ну что ж, мечты сбываются. Удачи тебе, милая. Желаю, чтобы ты нашла своего принца. Спасибо. Угу, как быстро мы примчались. Мы вас подождем тут. А, благодарю ой, ой. Так. Вы можете пока что Походить по замку Или сделать то что хотите а, Как тут чудесно Какой красивый дворец а, Ничего лучше я не видела Какая роскошка Какие часа Тут идеально А что было у мачехи ее дочек? Девочки, быстрее сюда идите. Как вы видите, мы тоже... Ой, мы приехали, как и все остальные, в дворец. Мама, тут такое прекрасное место. Мама, я, я точно буду... С чего это ты будешь? Я буду... А вот и нет, а вот и да. А вот и да, а вот и нет, а вот и не да Нет, да, нет, да Я буду принцессой Нет, я, нет, я Девочки, хватит um, Да, мама Вставайте в очередь И принц вас выберет Ну, быстрее Ладно, мама Ха, я быстрее Я, я быстрее Молодцы, девочки, я здесь как тут мило! Как тут славно. Ой, Фудопринц, вот он даже даже на меня и посмотрит. Добрый день, ваше вещи. Здрасте! Здрасте! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Следующее! Наверное, никогда я не найду свою принцессу. Сынок, ты найдешь ее. Надо просто присмотреться. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здрасте, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Следующий. А, я, я не стала, к сожалению. Здрасте. Следующий. А блин. Добрый день. Добрый день. Да, был очень красивый. Ну ладно, следующий. Мы, мы. Подождите, разодитесь, пожалуйста. Что случилось? Мама сказала мне не Привет, юная леди говорите? Конечно, тебе. Ты такая красивая. Ой, да ладно. Я... Я... Ой, я не Мне все говорят так. Кого-то она мне напоминает. Хм. Ну, посмотрите, нечестно танцевать будут. Девочки, быстрее бегите к нему. Мам, подожди, она не разрешает охрану. Пш -пш -пш. Что? Что это значит, не разрешает? Девочки, мы должны быть всех лучше. Ха. Вы очень чудесный мисс. А, благодарю. Не хотели вы бы пройти со мной... Погулять. Конечно, конечно, хотела. После прогулки. Как чудесно. Да. Ой, уже часы бел двенадцать. Извини, но мне пора. Стой, подожди, пожалуйста, стой. Стой. Нет. От нее остался лишь туфелька.